И в этом видео я вам расскажу о настройке автовебинара через платформу EverWebinar. Под этим видео вы можете найти ссылку на э, тестовый период сервиса EverWebinar. Э, EverWebinar дает тестовый период на 60 дней всего за 1 доллар. После того как вы перейдете по ссылке, вы пойдете на данную страницу, вам нужно промотать немного ниже и нажать на кнопку. Далее вы переходите на страницу оплаты. Вам нужно заполнить в левой части экрана все поля, ваши данные и ваши платежные данные, то есть подвязать кредитную карту. После этого нужно нажать, что вы согласны с условиями и подтвердить оплату. Имейте в виду, что карта подвязывается к сервису и через 60 дней с нее будет списано 497 долларов. Чтобы такого не произошло, я рекомендую вам создать отдельную виртуальную карту для оплаты в интернете, пополнить ее на 1 доллар, оплатить с нее. И все после оплаты вы попадаете на вот такую страницу здесь написано что вы получите 4 email письма и ниже можете посмотреть разную полезную информацию перейдем на почту вы видите вот такого плана письмо с инструкцией ссылкой для входа и так далее вторым письмом вам придет доступ к платформе входите на эту платформу вы попадете на вот такую страницу вам нужно перейти в раздел "Мои вебинары" и вот здесь я создал тестовый вебинар. Сейчас на нем я покажу, как его нужно настраивать. Переходим в "Edit" и пройдемся по каждому пункту. Первое, вам нужно загрузить видеофайл, из которого будет воспроизводиться вебинар. Это может быть ссылка на YouTube видео, на Vimeo, на Amazon и так далее. Здесь нужно указать продолжительность данного видео далее мы называем этот вебинар вот это вот название будет отображаться только для вас то есть для удобства вашей навигации это название самого вебинара который видит зритель и это описание вебинара также кроме этого вам нужно выбрать язык это либо русский либо английский или любой другой вот и здесь мы указываем спикера вводим имя фамилию почту и например спикеры или там автор курса или что-нибудь еще в этом духе приходим дальше дальше нам нужно запрограммировать как часто с каким, с какой периодизацией будет этот вебинар проводиться мы можем указать что этот вебинар будет проводиться каждый день в 7 вечера по московскому времени можно поставить какое-то конкретное число и выбрать какое-то конкретное время как вам будет удобно Переходим на следующую страницу, страницы регистрации. Здесь есть шаблоны уже готовые. Здесь внизу вы можете видеть примерную конверсию данного шаблона. Вы можете выбрать один из них, немножко его кастомизировать, изменить тексты, цвета и так далее. Либо же вы можете подключить ваш э, собственный сайт, чтобы человек регистрировался через внешний сайт. вот Также можно провести сплит-тестирование. Далее мы указываем, что человек должен ввести для регистрации на этот автовебинар. Но обычно это поля имя и почта. Также можно добавить поле с вводом номера телефона. Здесь можно сделать данный вебинар свободным для регистрации. Вот. И можно поставить на него пароль, если это необходимо. Но обычно эти, два, эти, два, эти две настройки оставляются пустыми. Переходим дальше. Здесь есть напоминание перед вебинаром. По умолчанию идет два напоминания. Это welcome письмо, которое человек получает сразу после регистрации, и письмо за 15 минут до начала. Я рекомендую вам сделать еще хотя бы несколько писем, например, за сутки и за несколько часов до начала вебинара. Вот. Кроме этого, можно добавить письмо после трансляции, то есть чтобы человек, если человек не успел присоединиться, трансляции ему предлагается посмотреть запись данного вебинара. И можно подключить уведомления по SMS или автодозвон. Делать это можно с помощью сервиса Twilio. Здесь нужно интегрировать его. Делается это очень просто. Можете нажать на инструкцию и прочитать. Там все очень подробно написано. Если вы подключаете автодозвон или SMS перед началом, это повышает вашу конверсию в доходимость на ваш вебинар по опыту это может быть до 10 процентов далее переходим в раздел интеграции очень интересный раздел я люблю данный сервис вот именно за его интеграцию значит что здесь можно сделать мы можем интегрировать эту вебинарную платформу с сервисом например get response сервисом email рассылок каким образом это работает мы можем настроить определенные правила интеграции. Как это делается? Есть определенный триггер, например, когда человек зарегистрировался. И выбираем. Либо добавить его в определенный список, либо удалить его из определенного списка. Ставим «Добавить в список» и выбираем конкретный список, который вы создали, создали на стороне GetResponse. Также здесь есть другие настройки. Например, если он посетил вебинар, если он ушел с вебинара, посетил до какого-то времени, ушел до какого-то времени и так далее. Это позволяет очень гибко отслеживать. Например, если человек не досмотрел до продающей части вебинара, то мы отправляем ему одну серию писем. Если он досмотрел продающую часть, то мы можем отправлять ему другую серию писем. Вот, и так далее. Здесь есть интеграция с другими системами. Также можете обратить внимание на интеграцию через Zapier. Zapier позволяет интегрировать с разными CRM-системами и очень многими другими сервисами. Вот. После того, как интеграция настроена, данная настройка, вторая, вторая строчка, позволяет вам быть, скажем так, давать людям, вашим зрителям реферальную ссылку. Ну, я рекомендую вам не настраивать этот пункт, а сразу перейти к следующему. Здесь, в этом пункте, мы можем вставить наш код, например, аналитики или какие-то пиксели социальных сетей, или что-то еще, на каждую страницу, например, страница регистрации, Страница живого посещения, вебинарной комнаты вот и так далее Если вам необходимо, то вы можете прочитать инструкцию Здесь тоже есть довольно понятная инструкция по этому поводу Переходим на Sanky Page Здесь тоже можно настроить какой-то шаблонный вариант Здесь есть разные шаблоны Есть шаблоны с видео, шаблоны с опросами дополнительными и так далее Выбирайте любой понравившийся вариант и настраивайте его под себя есть еще возможность добавить опрос перед началом вебинара то есть когда человек зарегистрировался его перебросил на сэнки page и здесь он может видеть определенный опрос это нужно для классификации зрителей, которые к вам идут, для классификации тех лидов которые к вам поступают вот можно добавить несколько вопросов разные варианты ответов и так далее вот рекомендую вам не добавлять много вопросов это может быть там три максимум четыре вопроса которые позволят вам понять кто к вам пришел и опять же эти данные можно передавать э, будет в вашу crm-систему или куда-нибудь еще далее переходим к настройке э, живой комнаты то есть комната в которой проводится сам вебинар э, здесь мы можем кастомизировать страницу ожидания тоже есть разные вариации есть с видео есть с разными там таймерами и так далее на эту страницу человек попадает если вебинар еще не начался давайте посмотрим как это выглядит здесь есть таймер название вебинара название вебинара спикер и здесь вот такой вот таймер и дата вебинара можно изменить разные параметры здесь в общем изменяйте так как вам нравится и сохраняйте нажимаете сохранить и выйти далее здесь мы можем заранее забить определенные опросы которые будут появляться во время вебинара например вы хотите провести какой-то опрос среди вашей аудитории, узнать, какие яблоки они любят, зеленые или красные. Вот, вы можете заранее забить этот опрос, поставить его на таймер, и он появится в чате у зрителей в определенный момент времени. Это очень удобно, это позволяет делать вебинары более интерактивными. Далее, здесь самый длинный, наверное, момент из настройки. Вам нужно прописать весь чат. То есть у вас есть готовый вебинар, вы его, могли его записывать отдельно, или могли взять запись вебинара, который вы проводили в прямом эфире. Вот. И под него вы можете самостоятельно прописать полностью весь чат. Делается таким образом, вы задаете время, какое, в которое должен появиться этот комментарий, задаете имя, можно задать роль, от кого-то появляется, от кого-то комментарий появляется, от зрителя или от модератора, задаете сам текст сообщения и добавляете его. Также можно его импортировать. Вот, здесь это делается первый раз, когда вы, настраиваете, когда вы настраиваете первый ваш автовебинар. Далее, когда на него будут заходить живые люди, здесь будут появляться их сообщения, которые они писали, когда смотрели ваш автовебинар. Вы можете эти сообщения либо принять, вот здесь будет галочка «Approve», либо же «Отклонить». Так. Далее у нас идет поле «Feedback Flow». Это когда под самой картинкой вебинара появляется вот такая вот примерно вот такого плана синяя плашка Там может быть какая-то ссылка, может быть какая-то информация и так далее Следующий пункт это оферы. Здесь вы можете добавить один или несколько офферов, которые вы продаете на вебинаре Оформить их красиво, добавить картинку, добавить кнопку, заголовок, текст И выбрать время, когда должен появляться данный офер и когда он должен исчезать Так, можно добавить редирект на веб-сайт внешний. Это, происход... Это можно делать ближе к концу автовебинара. То есть, когда вы уже сказали офер, когда вы уже сделали там продающую часть, вебинар заканчивается и автоматически всех зрителей редиректит на нужную вам страницу. Можно поставить в новом окне или же в этом же окне. Так, следующий момент закрепленные сообщения тоже можно написать, указать когда они должны появляться, когда они должны заканчиваться. Закрепленное сообщение появляется вверху чата, там тоже может быть какая-то важная информация, может быть ссылка или что-нибудь другое. Здесь можно задать следующий пункт: задать сколько зрителей присутствует сейчас на вебинаре. можно вообще не показывать, можно показывать какое-то фиксированное число и можно сделать динамически. Например, вы ставите в пике, у вас должно быть там 100 или 500 человек, и эти зрители, скажем так, боты, они будут идти то больше, то меньше их будет становиться. То есть будет полная имитация живого вебинара. Так. Следующий пункт – это всплывающие сообщения о совершенных покупках. Очень мощная вещь, когда вы начали проводить продающую часть, и такие появляются зеленые крупные плашки, соответствующий звук такой звонки что какой-то человек купил определенный продукт. Вы можете сделать там, несколько таких всплывающих уведомлений для того, чтобы у зрителей возникало чувство, что вот люди покупают, это определенное социальное доказательство, которое положительно скажется на ваших продажах. Вот. И следующий, последний момент – это расшаривание файлов. Вы можете здесь забить определенный файл, который будет появляться в чате в определенное время. Вот, то есть если вы на деле хотите поделиться презентацией, или каким-то упражнением, или каким-то PDF-файлом в определенный момент времени, вы просто забиваете его, ставите на таймер, и он появляется у зрителей в чате. То есть они могут прямо в этом же окне скачать его. Очень удобно. Так, следующий момент — это запись. Запись можно сделать доступной, можно сделать недоступной. Если мы делаем запись доступной, появляются несколько несколько настроек это сделать возможным следующий пункт это записи записи можно сделать доступными или недоступными смотрите выбирайте сами я обычно не даю доступ к записям поэтому лучше поставить невидимую запись вебинара все после этого ваш вебинар настроен вы переходите далее вот так вот выглядит готовый вебинар здесь если вы будете несколько раз его проводить то будет несколько строк со временем и с датой чтобы дать ссылку на регистрацию вам нужно нажать на зеленую кнопку и вот вот эта ссылка будет доступна для регистрации в таком формате человек нажимает и здесь выбирает дату выбирает Сначала выбирает дату, ну или вот повтор, да, повтор сейчас, и вводит свое имя и фамилию. Вот после этого регистрируется. Также здесь можно встроить данную страницу, ну вот это всплывающее окно, встроить на свой сайт. Просто скопируйте этот код и вставьте его на ваш сайт. Так, с этим мы закончили. Так происходит настройка автовебинара. Если у вас будут вопросы, то можете задавать их в комментариях под этим видео. А теперь давайте разберемся, как анализировать аналитику данного вебинара. Мы переходим в аналитику, нажимаем на автовебинар, выбираем какую-то какую определенную сессию, какое-то определенное время, ну или же любые параметры. И переходим в аналитику. Здесь есть несколько разделов, нажимаем на плюсик и видим как люди делятся. То есть Мы видим, сколько человек зашли на страницу регистрации, сколько из них зарегистрировались, сколько из них э, зашли на вебинар и сколько из них посмотрели записи. Э, можно посмотреть, как вел себя человек внутри вебинара. То есть сколько длится сам вебинар, сколько в среднем один зритель находится в комнате, сколько в среднем один зритель находится э, в комнате с записью вебинара. Также видно, где зрители отваливаются, в, каком, в какой момент. Если увидишь, что, например, там на 20-й минуте э, ушло 10-20% зрителей, значит нужно пересмотреть еще раз вебинар, посмотреть, почему так произошло. Может быть им стало скучно или была какая-то расфокусировка внимания, и из этого не ушли. То есть надо немножко либо смонтировать, либо перезаписать. То же самое касается и записи вебинара. Также можно увидеть... Клики по, на оферы, то есть вы можете следить, что по оферу, когда он там появился ближе там, к концу или в середине вебинара, было сделано, например, там 30 кликов, и понять общую конверсию, сколько из зрителей э, нажимают на ваш оффер, то есть насколько он актуален и насколько он им интересен. Э, так, это есть. Дальше можно посмотреть в следующий момент, это оповещение. Вот здесь есть ваши письма, и можно посмотреть, сколько было отправлено, сколько было открыто, и сколько было кликов сделано по ним. Вот, полезная информация, тоже можно это отслеживать. И последний момент — это более подробная информация о всех тех, кто зарегистрировался и пришел. Здесь можно выбрать разные настройки, например, определенную сессию выбрать, выбрать каких-то определенных людей, которые пришли на этот вебинар. Например, все, кто зарегистрировался, или все, кто пришел на живую трансляцию и так далее выбрать разные параметры вот и здесь будет список людей будет их имя email там телефон разные другие параметры вот которые которые здесь есть вот и вы можете этим людей конкретно прямо отсюда звонить или можете выкачать их например в таблицу и загрузить например вашу царям систему или отдать ваш менеджер то есть здесь четко видно кто, например, досмотрел вебинар до его продающей части. Естественно, вы можете этим людям звонить в первую очередь, потому что они самые горячие должны быть. Вот, собственно, и все. Это основной функционал uh, Everwebinar. Я рекомендую вам использовать эту платформу. Она очень удобная и в целом автовебинар очень мощный инструмент, который позволяет существенно увеличить продажи и не тратить на это лишнее время. Вам достаточно один раз настроить автовебинар, сделать определенную воронку перед ним и просто лить трафик. Вот и все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч.